Всем привет! Новый год уже на подходе. Готовимся к нему заранее. Покажем в этом видео, какие у нас ткани есть с новогодними принтами. Начинаем с новинок. Это французские жакартовые пано. Французский бренд Софека славится своими уникальными принтами и высоким качеством тканей. Пано размером 47 на 47 см. Оно прочное и мягкое. Эти панно отлично подойдут для изготовления декоративных наволочек на подушке. Посмотрите на эти сказочные сюжеты. С помощью таких подушек ваш интерьер наполнится праздником и волшебством. Рекомендуем задуматься о подарках к Новому году заранее потому что таких панно у нас в ограниченном количестве. предлагаем вам интересную идею используйте это же картовое паном в сочетании с другими тканями например на спинку бомбера или джинсовки а также можно использовать с трикотажными тканями а дальше покажем интерлок с классными новогодними принтами Интерлог мягкий и приятный на ощупь, он не просвечивается, чуть-чуть тянется. Страна производства Узбекистан, это стопроцентный хлопок. Интерлог прекрасен для детских и взрослых пижам, а также для маечек, для футболок, для слипов или бодиков. Он гипоаллергенен и хорошо пропускает воздух. Покупайте сейчас и создавайте себе праздничное настроение. Также у нас наличие уже огромное количество новогодних принтов на постельном хлопке. Это RunForce, турецкий 100% хлопок с прекрасной шириной 240 см, идеально для пошива постельного белья. Кто хочет уже сейчас почувствовать приближение праздника, приходите, у нас есть что вам предложить. не обойдем стороной и новогодний стол для вашего новогоднего стола у нас есть потрясающая ткань дак Ткань ДАК это водоотталкивающая и грязи отталкивающая ткань, из которой получаются прекрасные скатерти, салфетки, а также дорожки на стол. Развиваем фантазию и шьем из этой ткани также декоративные наволочки на подушке, рюкзаки, шоперы или другие декоративные вещи для вашего интерьера. Несколько секунд из жизни капельки на ткани ДАК. Не откладывайте подготовку к Новому году на потом. Приходите прямо сейчас. Ждем вас.